Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксении Теори. Кстати, здесь мы учим испанский всего лишь за три минуты. Сегодня мы выучим, вернее рассмотрим более подробно глагол ТНР. Глагол ТНР, как я вам уже говорила вам в предыдущем видео, переводится как иметь. Но есть у него еще интересные такие свойства и качества, так сказать. Глагол ТНР используется, когда мы говорим... Когда кто-то чем-то обладает. У меня есть машина, у меня есть дети и так далее. Да? А Второе: когда мы говорим про возраст, мне столько-то лет например, мне 23 года, я по-испански скажу: если мы переведем дословно по-русски, я имею 23 года. Да. Вот. Поэтому, когда мы говорим про возраст, всегда нужен глагол tener. Но еще есть некоторые устойчивые выражения, которые просто берете и заучиваете. Первое это тенер-фрио. Tener тенер-фрио Tener переводится как мерзнуть. тенер calor» Жарко. тенер hambre» Быть голодным. Тенер-сет. Хотеть пить. тенер paciencia» – Вот это все должны это иметь, так сказать. Это иметь терпение. Тенер эксито быть успешным. Тенер миеду бояться. Вот я, например, боюсь очень сильно пауков. Вот. тенер а это нуждаться в чем-то. А тенер рацион это быть правым. Тенер угу. гриппы. Ну, это, думаю, все и так понятно. Это болеть гриппом, да, либо иметь грипп, так сказать. Тенер куйдало быть осторожным. Тенер право, иметь право, Тенер право, иметь быть виноватым, Тенер иметь торопиться, иметь право, быть удачливым, таким право, сильно удачливым, иметь право, Да. И иметь право, иметь право, иметь право, иметь право, иметь право, эти выражения иметь с другими право, но вот эти э, частотные и.. Вот испанцы любят говорить устойчивыми такими, знаете, выражениями. Поэтому вот как берем вот это вот, Tener color, Tener не знаю, там, Tener и просто заучиваем эти все а, выражения, чтобы красиво-красиво говорить по-испански. Разумеется, у глагола Tener есть еще некоторые конструкции, но с ними мы разберемся с вами попозже. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ждите новые видео, ставьте лайки, комментарии, и на Инстаграм тоже можно подписаться, даже нужно.